По данным Минобороны, в феврале 2022 года мотострелковое соединение общевойсковой армии Восточного военного округа в Преамурье пополнится новыми образцами техники. Боевые машины пехоты БМП-1 Басурманин заменят стоящие на вооружении БМП-1, в армии их называют «копейками». Об основных этапах модернизации и преимуществах новой версии самой популярной в мире боевой машины пехоты – в материале ТАСС. После Великой Отечественной войны СССР оставался мировым лидером по производству танков, но отставал от западных стран по количеству выпущенных бронетранспортеров. Однако, вместо того, чтобы догонять и перегонять Америку в гонке за Птры, советская оборонка разработала новый вид машин для оперативной доставки личного состава пехоты к месту боевых действий. Первая в мире боевая машина пехоты, БМП-1, конструктора Павла Исакова должна была выполнять те же функции, что и бронетранспортер, но в то же время была лучше вооружена и обладала более крепкой броней. Первый образец БМП-1 был построен в 1966 году на Челябинском тракторном заводе. А всего с 1966 Гуарджонус по 1983 и краткая год советская оборонная промышленность выпустила около 20 тысяч боевых машин пехоты первого образца. Огромное количество копеек ушло на экспорт в Китай, Монголию, страны Ближнего Востока, Европу и Африку. Один из примеров надежности советской машины, БМП-1, стоящие на вооружении сирийской армии. Некоторым образцам уже более 40 лет, но они и сегодня активно участвуют в боях с ИГИЛовцами. БМП-1 до сих пор на вооружении нашей армии, и списывать их в Минобороны пока не собираются. Самая дорогая деталь в бронемашине — бронекапсула. Если она физически не повреждалась, то она может прослужить как минимум 50 лет. Внутрь можно поставить современную электронику, новые двигатели, трансмиссии и так далее. В итоге при довольно скромных вложениях мы получаем высокоэффективное средство для ведения боевых действий. На базах хранения наших вооруженных сил сегодня скопилось много хорошо сохранившихся первых БМП, которые будут модернизированы российскими ремонтными заводами и впоследствии не только отправлены в наши войска, но и на экспорт. В 1970-х годах советским конструкторам была поставлена задача оснастить копейку новым, более мощным вооружением, в результате работ по модернизации в 1979 году в советскую армию была поставлена БМП-1П. Она была укомплектована самым современным на то время ракетным комплексом 9К111 фагот и гранатометом с дымовыми боеприпасами. В то время начиналась война в Афганистане, и специально для наших подразделений была разработана еще одна версия копейки БМП-1Д. Она обладала усиленной защитой, спасала от РПГ иностранного производства, которые широко использовали маджахеды, но не имела ракет и возможности плавания. Еще один недостаток вскрылся уже во время эксплуатации в афганских горах и ущельях. Угол подъема орудия бронемашины не позволял эффективно работать по укрывшимся на высотах боевикам. Очередной виток модернизации устаревающей боевой машины пехоты пришелся на 1990-е годы. После распада СССР в условиях снижения обороноспособности страны сразу несколько военных предприятий и организаций выступили со своими вариантами обновления «Копейки». Проекты были направлены на улучшение тактико-технических характеристик ТТ и предусматривали замену вооружения БМП, спроектированное в 1997 году БМП-30 «Разбежка» вместо классической башни с пушкой «Гром» получила новую от боевой машины десанта «БМТ-2». Также на машину пехоты предполагалось устанавливать 30 миллиметровую автоматическую пушку 2А42, пулемет ПДК, пулемет Калашникова танковый противотанковые ракетные комплексы Фагот или Конкурс. Двигатель иу 20 планировалось заменить на более мощный иу 230 что увеличило бы скорость копейки на 5-10 километров. Однако, несмотря на обилие новаторских идей, в серию разбежка не пошла сказался глубокий финансовый кризис в стране, к тому же военные, как говорят эксперты, не горели желанием продолжать эксплуатацию первой советской БМП. Следующей попыткой вдохнуть новую жизнь в БМП-1 уже в самом конце 1990-х стали проекты от конструкторских бюро Тулы и Мурома. В первом случае предлагалось установить боевой модуль Кливерси системой лазерного наведения и тепловизором, 30-миллиметровой пушкой пулеметом и четырьмя противотанковыми ракетами «Корнет». Во втором машина получала пулемет ПМКИ, гранатомет АКС-17 либо ракеты «Конкурс». Но, как и в случае с разбежкой, средств на масштабную модернизацию в стране не нашлось. Басурманин. В 2018 году на Международном военно-техническом форуме армия «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» входит в Ростех» представила очередной проект модернизации боевой машины пехоты 30-миллиметровым боевым модулем БМП-1 «Бусурманин». По данным Ростеха, одна из самых популярных в мире боевых машин пехоты получила новейший комплекс вооружений, современную электронику и более мощную силовую установку, что привело к существенному улучшению ее боевых характеристик. Басурманин оснащен 30-мм боевым модулем от БТР-82А с автоматической пушкой, пулеметом ПМКИ, пулемет Калашникова танковый модернизированный, калибра 7,62 мм, с системой управления огнем с комбинированным зенитным прицелом, двухплоскостным стабилизатором вооружения, а также противотанковым ракетным комплексом Метис и системой Туча, которая позволяет устанавливать маскировочные аэрозольные завесы. Ходовые качества машины были улучшены за счет нового дизельного двигателя ЭУ-21 и торсионных валов повышенной энергоемкости. Установка водоизмещающих крыльев позволяет басурманину уверенно держаться на плаву. BMP-1 машина не новая, но благодаря современному оснащению получила. По сути, вторую жизнь. Новый двигатель, улучшенная плавучесть, более мощное вооружение в разы усилили боевые возможности бронемашины. Такой подход является привлекательным, в том числе для зарубежных заказчиков, так как апгрейд обходится значительно дешевле новой техники. По информации производителя, боевые характеристики установленные на басурманин пушке. 2А72 практически идентичны 2А42, которые вооружают новейшие российские ударные вертолеты К-52 и Ми-28Н. Единственное отличие, в системе отвода пороховых газов и темпе стрельбы, который снижен до 330 выстрелов в минуту, против 550 У-2А42. Это сделано для повышения кучности стрельбы. Благодаря новому унифицированному боевому отделению Басурманин получил возможность эффективно поражать легкобронированную технику на расстоянии до двух километров, а также низколетящие воздушные цели, в том числе беспилотники и вертолеты. За связь в БМП-1 отвечает современная радиостанция r 168 25 -2. Она позволяет Басурманину подключаться к современным автоматизированным системам управления боевыми действиями. Обмен информацией идет по каналу засекреченной связи с повышенной защитой от перехвата и дешифровки радиоданных, способному работать даже в условиях радиоэлектронной атаки противника. По данным пресс-службы Минобороны, в феврале 2022 года БМП первым Басурманин получит мотострелки при Амурье. Точное количество БМП пока не названо, но отмечается, что партия будет крупной.